Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня вновь немножко поговорим о катализаторе вдохновения. Помним, конечно же, о том, то, что заряды в нем не просто так даются, с целью получения заряда нам нужно сделать викликвест, хотя бы на каком-то персонаже нашей учетной записи, и получив такой один заряд, мы можем его куда-то выгодно реализовать. Конечно же, мы прокручиваем для начала обычные вещицы эпические, всетовые, чтобы повысить свой этом левел. Набираем этом левел, чтобы нам было проще жить в этом мире военного ремесла. В World of Warcraft Но, конечно же, в тот момент, когда у нас уже кусочки выше 421-го левела Или хотя бы там выше 415-го Мы можем пустить эти заряды немножко в другое русло А именно в трансмог В тот момент, когда мы будем трансмогрифицировать разного item-левела вещицы Мы будем получать разного внешнего вида какие-либо вещицы Суть в том, что у нас имеются сеты Рейдовые сет с элфера, поиска рейда, нормала, героика и эпохального режима. В тот момент, когда мы проходим просто рейд, когда мы закрываем эффект плюсы, мы лутаем различные вещицы разного этом левела. И в тот момент, когда мы эти вещицы превращаем в сетовые, мы получаем внешний вид, какие-нибудь там наручи, перчатки, для определенного вида сложности. К примеру, перечислю абсолютно все этом левелы и куда они подходят. От 376 до 385 это LFR, 389-398 это Normal. героик 402-411, мифик сложность с целью того, чтобы получить такой вот грозовой сетик для ДК, нужно превращать вещицы 415-424 в этом левела. Довольно-таки выгодно будет для начала дропнуть какую-нибудь вещицу с мифик плюса. Превратить ее в сетовую, таким образом мы получаем героек-версию, да, и потом апгрейдим просто за доблесть. И в тот момент, когда мы полностью проапгрейдим за доблесть, мы также получим внешний вид для эпохального режима. Круто? Да, круто. То есть в данном случае мы получаем и ледяной сетик, да, ледяную перчатку, и грозовую. Круто? Да, действительно круто. Но, конечно же, стоит помнить о том, что на это мы тратим один заряд. Ну, как вариант, можно это, конечно, делать на твинке. Но не думаю, что на твинке вам хочется лить доблесть ради этого и превращать какие-то там пояса, например, плащи. Хотя, кто знает, кто знает. Также стоит помнить о том, то, что за сбор сета по любого формата абсолютно мы получаем достижение. А именно, находится оно в коллекциях во вкладке «Модели. Воплощение стиля». Как-то так. Копите доблесть. А эти гир, думайте какой сетик вам нужен, может у вас вообще сет селфаера устраивает. Стартуйте. Самое главное, выгодно реализовывать эти заряды. Как вариант, правда, можно заняться этим на твинках. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!